Путь будет закрыт, пока солнце в сердце не убедится, что ему ничто не грозит. Эм, блин, как-то быстро все началось. Ну ладно. Созови 4 огонька, чтобы открыть врата. Вот, собственно, всем привет, с вами Фисерка. Мы сегодня продолжаем с вами проходить игру Orient View of the Wisps. И что мы делали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы... С вами достаточно много сделали. Мы забрались под конец по ветреных устышек. Вот сюда вверх. При этом забрали еще и горликовую руду. Мы просто супер трупапкин-агибаторы. Помимо этого мы прошли с вами потрясающее вот это испытание времени. На которое у меня пошло порядка двух часов. А также мы... Ну, мы просто молодцы. Я вам так скажу. Мы... Мы... Труп, папки нагибаторы в общем и не так давно мы с вами еще и под лунные норы прорыли и все забрали все что можно там вот так вот помогли току с табличкой которую он ничего не понял в общем да вот и сегодня по ветренных пустошах мы с вами заходим вот в это непонятное место Ну... Как их созвать? Что за нафиг? Э... Что за нафиг, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блуждающие огоньки, когда его не стало, ее огоньки разлетелись по всей земле. Но мы же. Нет. Э, Где-то за снежной машин горит, что в призера Бауров мягкий гонят, что эти его чтобы снова закуда землю весенним теплом. Ясно, понятно. Мы-то думали, что все, да, готовы. Но нифига подобного. Блин, а потом опять забираться сюда? Что за... А. А. Что за боль? Это реально будет боль. Блин, капец. Все очень плохо. Я не думаю, что все так плохо будет. Ну. No. Почему у нас тут этот ход закрыт, не закрыт? Перекрыт? Oh. Почему тут так? Какой-то ходик есть. Блин, давайте сгоняем. Я не знаю, тихий лес, что ли, тут добьем его, раз у нас недобитый какой-то... Что очень странно. Почему он недобитый? Почему-то недобитый тихий лес, а? И почему мне приходится сейчас вот такую хрень делать? А, объясни мне нет у нас огонька, оказывается. Вообще какой-то дикий капец. Давайте заиксуемся. Себе тут манку подкинем. Она явно нам еще пригодится. Так. Ага. Ага. Ага. Ага. Я не понимаю. Подожди. Да, мы типа здесь спускаемся вниз, братан. И... И где-то здесь мы должны ага, увидеть какой-то ход Под конем Ага, а это что у нас? Боевое светилище, хорошо Как жаль, что я его когда-то пропустил Так, подожди Да шо ж вы не махаетесь-то? Так, что-то дали. Ух ты ж. А ну пошел. Все, хана тебе. Так, нам нужно какую-нибудь э, хернюшку. А что, должно такое быть, нет? ага а, -а, -а. Так, я хочу их тоже погасить, если честно. Пока. Наверное. Все. Есть! Контакт, улучшение, ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать. Больше осколков, чем больше ушей для. Тем больше осколков сможете использовать. Отлично, я красавчик. Я не знаю, зачем мне этот осколок. Но мне другое интересное Так, где он тут? Давайте какой-нибудь засунем. Э -э, жбыток. сбора энергии обучать больше сфера энергии. Мне нужно больше энергии. Так. Э -э, ну вот, Тихий Лес. Да что-то не особо у него по процентам. ты че? Братан, ты что? Как ты мог? Так. Тут какой-то есть еще крышочек такой, да? Интересно. Блин. Есть ли смысл туда забегать? Здесь вот больше просто ничего нету. Я не понимаю, как это работает, но давайте быстренько зайдем. И потом какой-нибудь другой себе путь выберем. Так, сохранение есть лично на самом деле да все очень странно почему так здесь вроде все пройдено пройдено пройдено хм. ладно я ничего не понимаю но ну ладно Здесь мы реально больше никуда не можем Заглянуть Единственное, только вот Чуть выше Вот это гадость, а Блин, а как там вверх попасть? Что сделать-то надо? Сожрет же нас эта гадость ну, если мы по крайней мере вот здесь все отчутимся? Эм, че? Что за место? Зачем я здесь? Блин, а как тут выше-то подняться? Просто не дают этого сделать. Все, съели нас. Очень и очень это странно. Может, когда эта гадость исчезнет, тогда мы сможем там чего-то сделать. На самом деле, реально, это все как-то очень и очень странно. Выглядит. Зачем я на этом камне сижу? А, все, да, тут камень теперь. Прекрасно. Прекрасно, когда не прекрасно. Нет у нас. Что ты там шумишь? А вот даже тут мы теперь нигде не можем спрятаться, правильно ведь? Ну да, не дает нам спрятаться. Ну окей, короче, чем мы будем делать -то? Давайте э, ради интереса, вот у нас тут показано вот это место, бла-бла-бла. Мы можем реально к нему телепортнуться. М -м -м, ну давайте сюда, попробуем туда сбегать. Глядишь, нам там скажут, ой, какой молодец, ты все нашел. Держи, беги вверх туда, в дверь. Mm, ну, может быть так, а может быть нам придется все-таки каким-то образом попасть в предел Баура. Ну, я не знаю, как это сделать, но мы постараемся все это сделать. Так, так по-моему, вниз. Так, тихий лес, тихий лес. Это наш тихий лес. Я не хочу с ними говорить, они о плохом. О плохом они говорят. Где у нас тут? А, все, типа, мы прошли это место. Я тогда не понимаю. Хорошо, мы тут. И что? Я не понимаю, зачем? Зачем? Вот и здесь. Блуждающие гонки, когда и вы не стал. Ее гонки заедут по всей земле, защитить их в пределах Баура, в заросших нитрах, светлых озерах. Только так можно истелить Невень. А, ну понятно. Получается, все-таки нужно в предел Баура нам. Все-таки, да, все-таки, да. Блин, хреново. Ну, кстати, что, ну, придется подниматься туда. Что делать еще? Эх, а я-то думал, не придется, но... Видите, как все, все просто в задании, все написано. Надо уметь читать буквы. Что за хрень? не мне пожалуйста говорите смоки да зачем мне тут шмоки да елки, серьезно да, давай до свидули я пошел все-таки попробую что-нибудь там сделать. А мы можем вот так? вот? А нет, он так не хочет в суп фигачить. Так, что у нас можно тут взять-то? А, Все не ломается, да? Ага, там какая-то хернюшка есть. Ну вот как это все сломать, а? Ничего не ломается. Так, ладно. И вопрос тоже интересный. Есть. Наконец-то я сюда забрался. Да хватит тебе, Абсуп. Вот, мы как бы типа забрались сюда... Есть. Контакт. Так, окей, мы полетели. Отлично. Ой, ключик. Так, жизнь прям хорошо так я трачу. Магу, умею, практикую. Ага, обманул я тебя. Так, ладно, какие-то ключики мы тут пособирали. Что у нас? А, у нас показано, что там что-то еще есть, да? Но туда мы типа не можем. Или можем? Но, судя по всему, нет. Где-то мы режемся, а где-то нифига не режемся. Интересно. Так, а где у нас тут э, возможность... Все-таки... Где у нас? А, ну вот, типа, загадки мы можем видеть. Но что-то нифига не видим, да? Интересно. Интересно, очень интересно. Так, ну, в эту кишку... Если мы попадем, там ничего и не будет. В этой стороне мы отсюда пришли. Такой типа упал, но не упал. Вот он, еще один ключик. Нету там ничего. Так, полетаем вверх. Предел Баура, значит, да? О, это испытание. Так, четыре ключа. Держи, братуха. Дверь. Тут, тут надо вот хипешку поставить мне. Потом уже и эту гадость. Так, пьедестал активирован. Это значит, что у нас испытание времени будет. Так далеко бежать? Или тут надо по кругу бежать? А, отлично, меня не пускают. Ага. А как? Я не понимаю Алло, ребят, откройте дверь Я пришел Я не понимаю, реально Пофигу, да, на вспышку? И турелька пофигу И пламя пофигу Я думаю, тут все тогда пофигу Не, ну это бред какой-то Что она не открывается Прынтрындец трава. О, тут у нас в сторону можно, типа, уйти. Ну, хоть что-то интересное. Так, давайте дерево тогда. Ой, у нас по энергии все плохо. Так, типа, можно уйти в сторону. Где эта сторона? А, ну вот эта сторона. Которую нельзя уйти. Э, интересно, блин. И как это нам все делать? Тут есть какой-то ход вниз. Опять же, мы не можем. Что за нафиг? Как с этим всем бороться? Ну вот, мы якобы забрались сюда. Зачем мы это сделали? Вниз мы не можем уйти. Ну, я тебе говорю, что мы вниз не можем уйти. Давай, ломай вот лед. Эй. О. Чё, пофигу что ли он же дубасик, как этот М да пипец а как это все сделать то я не понимаю по красоте что было пипец конечно Я вообще не принимаю. Кому нам тогда идти нужно, чтобы... Что-то произошло? Я не понимаю. Давай с тобой поговорим, Тали. А -а -а, прилипалы. Неудивительно, что это семя очутилось так далеко. Видишь, какое оно липкое. Семена этой травы распространяются, прилипая к прохожим. Ну давай его нажмякнем, что тут. Тогда приступим. Шо? Хорошо. Хорошо. Хорошо. В детстве я как-то дождался, пока брат уснет, и посыпал ему голову ее стеблями. Я явно их недооценил. Бедная матушка потом несколько часов пыталась все это вытащить. Не хочешь еще немного поогравничать? Ну, видишь, как... Полагаю, я пока не хочу. Так, теперь вопрос тогда. Где это все прилипало у нас, э, оказалось? Офер. Рад тебя видеть. Хочешь оточить навыки? А, фигушки. Фигушки, говорит, тебе, а не навыки. Так... Давай, ток. Чирик, я давно говорил, что этому краю приходит конец, но сейчас чувствуется по а настоящему кулак был не просто хранителем чернильных топей. Он подарил нам надежду, что упадок можно остановить или хотя бы замедлить. А теперь, теперь все зависит от тебя, от огоньков. Удачи тебе, дух. О, вот это все дело, да? Так, вопрос. Хорошо, прилипало. И чё это за прилипало? Зачем эти прилипало? Я вообще без понятия. Нафига они тут? Нафига вы тут? Нафига вы Тут прилипало. Чем самое интересное? Они же не везде. Что самое интересное? Вообще без понятия. Зачем их... Чем их вообще придумали здесь? О-о-о-о-о! А вот это интересно. Хорошо, хорошо. Горликова руда. Вот зачем эти прилипало тут, да? М -м -м. А я тут прыгал, понимал. О а жизни вся. Может, все хранители уходят в спячку. Может, поэтому Баур спит. Я когда-то пробовал уйти в спячку, но мой друг пощекотал меня перышком. Спать хотать, хотать одновременно не выходит. Где бы еще перышки эти взять? Так, ладно. Ну, не зря эта штука тут нам дали хорошую вещь. Но здесь, в принципе, это не, не, не надо было... Здесь мы и без этого справлялись. Ладно, понятно. Короче, что-то тут понаделалось. понаставилось. Странная эта фигня. На самом-то деле. Где-то есть, где-то нету. Ну а за Горликову Руду спасибо, конечно. Ай я не туда зашел. Нужно каждый раз так приходить все ломать и уходить. Прикольно. Еще сейчас вот так вот сделаю. Я же говорил. Никогда поля каждый день приходят все больше моки. Поэтому мы просим грома все здесь как-нибудь облагородить. Мы бы и сами все сделали, но мы слишком маленькие и вообще лучше поиграем. Ну помню, помню, были такие штуки. А, ну и вот тут нам еще упростили, да, типа подъем стал еще проще, не надо там быть супер трускяловым, чтоб что-то сделать. той, кто идет, никто не скроется от великого дозорного, то есть от меня. Я тут на случай, если появится охотница Крик, она хочет съесть моки. И наш суп из болотных моллюсков очень вкусный, кстати. Проходи дух. Так, ну блин, ну какой-то бред. Повезло тебе, обычно за супом в длиннющую очередь. Иногда аж до жилища грома дотягивается. Но супчик того стоит, он такой горячий и наваристый. А, так, неравном, наваристый супчик самое то, чтобы отвлечься от бед. Мне так сказала одна маленькая Моки, давно это было, она научила меня готовить и рыбачить. Помогла мне встать на ноги, когда крик, в общем, когда я остался один, вот бы она видела с каким удовольствием Моки в полях улетает мой супчик, она бы точно мною гордилась». Так, ну, блин, вот э, То, что мы сейчас идем сюда э, Это, мне кажется, нифига нам не даст ну, потому что мы тут сегодня уже были И это нам нифига не дало Просто тут э, никак не пройти Там мы тоже не можем э, Я вижу только один момент Который мы можем вообще тогда тут сделать Можем тогда начать гонку не знаю, может быть она нам что-то откроет. Э -э, ключ. Ключ. Ключ, ключ. Че, блин? Отлично, дверь закрыта, да? Подожди, мне интересно. ха -а -а -а. А -а -а. Прикольно. А как так получилось-то? Сейчас дверь открыта. А-а-а это специально сделано. Йоки, зеленые. Короче, первый ключ раз. Второй ключ два. Третий ключ три, четыре и пошел обратно. Все понятно. Вот она, зачем это все? Ай. Так, ну ладно, нам хоть показали, как тут летать. О, вот это да, тут все понятно, что я проиграл. Блин, он уже улетает, а? Глянь на него. Блин, какой он быстрый тут, а? Один фиг, 47 секунд. Почти минуты уходит на все это безобразие. Давайте попробовать как-то скориться что ли. Хрен его знает, как это сделать. Пока он меня обходит. Эй! Серьезно, блин? Пам-пам-пам, 45 на 2 секунды быстрее, да? Ну, блин. Есть, есть, есть, есть, есть. Я успел, я быстрее, я прибежал. Что это мне дало только, да? Ой, да, да, да, да. Ничего это мне не дало, да? Правильно я же думаю. Как было закрыто, так и осталось. Интересно, а что нужно сделать... Чтобы это все у нас подобает. Стало как надо работать. А не как сейчас все это происходит. Ой, я уже запутался, где я. Так, нам надо понять, куда нам сейчас-то. Мы все не туда путешествуем, путешествуем. Короче, я так понял, надо сейчас попробовать к тому Мишке сбегать. Не знаю, ждет он нас, не ждет. Но чего-то нам явно не хватает. Чего-то мы, походу, не умеем делать. А надо бы, наверное, научиться чему-то новому. Как мы вопросы, когда мы этому чему-то новому научимся. И нужно ли действительно чему-то новому научиться. Вот такие миллионные вопросы возникают. Опять же, как-то вот, ну, реально в предел Баура надо попасть. А попасть сюда вот только через вот это место. Через одно новое место. Да, да. Ну, в общем, чё, мы попытаемся сейчас Бабыриковым туда сгонять. Если у нас нифига не получится, то, значит, не сегодня... Когда-нибудь в другой раз это должно получиться, значит. Я только... Только так это вижу. К сожалению. Э -э, блин, придется тебя убивать. Вот что за... Что за испытания такие должны были уже закончиться. Но нет. Они продолжаются. Так, надо, сюда, не надо, вроде надо сюда. Так, ну да Баурский предел Здравствуйте Здесь живет великий Баур Ори Он устал от долгой зимы, которую принес в его владение упадок И теперь спит Но память леса еще хранит себе весну Может и Баур о ней вспомнит, если выйдет его разбудить Ну, давай попробуем Смоки, я уже давно тут стою, а этот медведь все никак не просыпается. Если надо что-нибудь покрупнять травинки, то попробую еще раз его пощекотать. Так, может мы можем наконец-то что-то сделать или нет? Блин, медведь, давай просыпайся! Почесать, может, ему где-то надо что-то? Нифига, короче. Ладно, на этом мы с вами сегодня и закончим данный видосик. Всем огромное спасибо, что были со мной, всем спасибо за внимание и всем пока!